Всем добрый день! Сегодня у нас тоже очередные аккумуляторы это аккумуляторы Robitron представлены тип 3 я и данные аккумуляторы чем-то напоминают аккумуляторы Enelo. Единственное отличие если те аккумуляторы до 2000 раз можно перезаряжать то эти аккумуляторы уже можно перезаряжать до 1000 раз и емкость предыдущих аккумуляторов минимум была 800 миллиампер часов вернее максимум а так минимум до 750 миллиампер часов то вот эти вот аккумуляторы 2050 миллиампер час подставляется вот в такой упаковке предназначена для различных устройств фонарей камер пультов и различных игрушек в том числе автомобильных возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк-сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона Будьте в тренде! Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Поставляется в таком варианте Стандартным упаковка их. Изготовлена в Китае, теряет малый заряд и сохраняет заряд при хранении в течение одного года. И на 15% теряет свой заряд. Тоже вольтаж 1.2 вольта, как и мини-лупы, в отличие от стандартных на 1.5 вольта батареек. Вот такой вот вариант. Внутри поставляется двумя аккумуляторами. Давайте один скроем, один оставим на будущее. Можно использовать до 7 месяца 2022 года. Сегодня у меня уже давно лежат. На данный момент они меня окислились. И давайте посмотрим, как они взаимодействуют непосредственно с пультом. Давайте посмотрим эти два аккумулятора непосредственно как они взаимодействуют с зарядкой литокала Они достаточно сейчас разряжены Заправить 52 и быстро набирают свой вольтаж давайте посмотрим что из себя представляет аккумуляторы после зарядки В течение недели они лежали не использовались что с ними произойдет в прошлый раз ввиду того что аккумуляторы достаточно долго лежали около года они практически разрядились те же самые аккумуляторы и опять также проверим как они светятся непосредственно в пульте так вот у нас есть пульт Вот мы их положили. И как видим они у нас светятся. Кнопки имеется в виду. Потому что в прошлый раз, ввиду того, что они были разряжены, мы не увидели это свечение. И давайте посмотрим вторую пару. такая же ситуация не светится эти кнопки а так батареи хватает ровно на полгода в зависимости от интенсивности взаимодействия с этими кнопками и кнопки больше не светятся, а дальше уже пульт работает в своем режиме вот такие вот аккумуляторы представлены после недели зарядки они держат свой заряд причем номинал полностью получились 1050 Давайте сопоставим с прошлым разом, как у нас изменилось сопротивление данных аккумуляторов и напряжение. Для этого опять воспользуемся стандартной зарядкой. И как видим, 51 при 48, 52, 49, 51. И видим напряжение оставшиеся на этих аккумуляторах. После того, как неделю тому назад зарядили их полностью, не все аккумуляторы способны так долго лежать и выдерживать свой заряд. всем кому необходим данный аккумулятор должен сделать свой осознанный выбор я свой выбор сделал, информацию как обычно предоставил вашему вниманию и результаты достаточно хорошие, практически повторяют за исключением количества раз в перезарядке всем известны по Panasonic или ранее Саня. всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания